с вами на связи Денис Залевский и сейчас хочу записать видео такого плана касаемо Владимира Мошкина о том что то есть ну вот эта шапочка я взял из предыдущего его видео сейчас покажу Сообщение о преступлении в Следственный комитет на Боброва, которое записал Владимир Мошкин. Далее, тут вот в описании под видео ссылка на документ. Ну и получается, что отправляется это к Генеральному прокурору Российской Федерации Чайке Юрию Яковлевичу и в Совет при Президенте. Сообщение о преступлении. 26 сентября 2018 года мой друг, живой человек, мужчина, суверен, гражданин ССР по факту рождения на основании свидетельства о рождении Владимир Геннадьевич Мошкин опубликовал на своем канале YouTube видео сообщение о готовящемся преступлении в отношении его и его семьи. Вот ссылка как раз на это видео. То есть я ее скопировал вот таким образом и вставил в браузере вот эта ссылка на видео тут уже видим уже две с половиной тысячи просмотров <coughs> вот далее текст сообщения о готовящемся преступлении размещен в описании под видео по ссылке то есть вот которая прикреплена под видео документ <coughs> сейчас давайте его прочитаем вот я его открыл с начала января 2018 года по начало марта 2018 года мне неоднократно звонил бобров александр михайлович то есть это сообщение от владимира мошкина с телефонов таких-то он мне рассказывал, что его иностранные партнеры предложили ему новый проект по введению в России электричества в каждый дом, доступного для любого жителя и любого гражданина. Называется проект «Мегаватт-контракт». Со слов Боброва, советский инженер Кугушов Александр Сергеевич, проживающий на тот момент в Италии, изобрел эти генераторы и начал продвигать их в России. Имеет намерение подобрать и заключить контракты в России с заводами фабриками, из которых на которых начать серийное производство генераторов, но для этого ему необходимы инвестиции. Бобров сделал краундфандинг, платформу с собственными токенами на блокчейне, криптовалюты, эфириум и обратился ко мне как к блогеру, чтобы осветить эту информацию в интернете. Бобров много лет отслеживал информацию с моего YouTube-канала, являясь подписчиком, и знал, что я интересуюсь криптотехнологиями, а значит, среди моих подписчиков есть достаточное количество потенциальных инвесторов для его проекта. Я изучил имеющийся у Кугушова и Боброва материал, видео, документы, технологию и поверил в то, что это действительно работает. Больше того, перевел Боброву собственные сбережения, деньги на 5 миллионов рублей в период с 10 марта 2018 года по 15 марта 2018 года на его банковскую карту и на банковскую карту его тещи, для того, чтобы купить акции Мегаватт-контракта в объеме 1 миллион акций, потому что акции растут в цене по мере развития проекта. После того, как я сам купил себе акции, я стал записывать видеоролики об этой компании, стал рассказывать о технологии своим подписчикам, как следствие, часть подписчиков тоже захотели купить себе акции. Покупка акций происходила как и в самом начале, я и мои подписчики скидывали с деньгами на реквизиты Боброва. Только после этого Бобров передавал нам акции на блокчейн Эфириум в виде смарт-контрактов, называемых Мегаватт-контракты. То есть Бобров отгружал нам акции строго по 100% предоплате. Ни в рассрочку, ни в долг он акции не давал, а только продавал. 12 июля... 2018 года в интернете на канале YouTube инженера Когушова появилось видео, в котором он объявил, что Бобров не выполняет свои обещания, договоренности и, скорее всего, что Бобров мошенник. С того момента я начал регулярно звонить и писать Боброву, чтобы он дал объяснение мне и моим и всем инвесторам. Но Бобров продолжал убеждать нас в том, что все в порядке. Генераторы будут доступны к продаже с 1 сентября 2018 года что с 1 сентября каждая наша купленная акционерами акция будет стоить 3100 рублей, и мы сможем поменять находящиеся у нас токены на генераторы, либо продать акции в компании и получить прибыль. <coughs> Все инвесторы, я в том числе, продолжали ждать до 1 сентября и надеяться на успех. С 1 сентября 2018 года регулярно стал звонить, писать Боброву на скайп, телефон, ватсап, телеграм, с просьбой выкупить у меня инвесторов некоторое количество мегаватт контрактов по обещанной цене 3100 рублей за акцию. <coughs> На что неоднократно получал недвусмысленный и хитрый с усмешкой ответ. Володя перестань мне звонить, писать, надоедать. Это все большое, огромное кидалово, обман, я вас всех кинул, деньги никому возвращать не собираюсь. Но что ему опять напомнил, ты же обещал выкупить у всех инвесторов 1 сентября Акции мегаватт-контракты по 3100 рублей за акцию. На что Бобров мне сказал, что это был просто обман, спланированный умышленный ход. Я изначально это задумал и осуществил. После нескольких попыток решить все мирным путем, я сообщил Боброву, что намерен собрать инициативную группу, список всех инвесторов и подать коллективное заявление в прокуратуру. На что Бобров мне сказал, что можете делать что хотите, у меня в ФСБ хорошие связи. С 5 сентября 2018 года и по настоящее время от моих друзей знакомых коллег по работе мне стали поступать звонки. Они мне рассказывали страшные вещи, что к ним домой на работу приезжали 4 человека дагестанской национальности, показывали удостоверение МВД, ОБЭП города Кирова. <coughs> Разыскивали меня, угрожали моим друзьям, знакомым коллегам физической расправой отрезать уши, пальцы и прочие угрозы, если они не сообщат им мое местонахождение и где мне найти. К моему счастью, в тот момент нахожусь в путешествии по миру со своей семьей. Сегодня, 22 сентября, я осознал и понял план Боброва. Он решил убить трех зайцев. На часть собранных миллионов рублей с проекта Бобров нанял четырех дагестанцев с города Кирова с поддельными или настоящими документами сотрудников полиции для моего физического устранения для того чтобы не выкупать у меня 1 миллион акций по 3100 рублей за штуку и того на сумму 3 миллиарда 100 миллионов рублей чтобы этим примером запугать остальных инвесторов что с ними будет то же самое после моего физического устранения убийство все долги перед инвесторами повесить на меня. каждый день мне несколько знакомых сообщают о том, что четыре дагестанца ведут активный поиск меня на территории города Красноярска, агрессивно и воинственно настроены. При общении с моими знакомыми не стесняются демонстрировать холодное и огнестрельное оружие для запугивания и добычи информации о месте нахождения меня и моей семьи. Через неделю поисков нескольким моим знакомым дагестанцы сказали, что я, Владимир, могу от них откупиться перекупить заказ, так сказать, за 20 миллионов рублей. То есть заплатить больше, чем заплатил Бобров. И останусь жить. По вышеуказанным причинам я вынужден защищать свою семью и себя всеми доступными способами, используя любые средства. По этим же причинам не могу предоставить вам наше местонахождение. Связь может осуществляться только посредством электронной почты. Вот. И э, требую провести проверку у вас будить уголовное дело в отношении боброва Александра Михайловича. И в отношении неустановленных четырех дагестанцев. По части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. А также по части 163 Уголовного кодекса РФ. Так, это было 26 сентября. Получается такое заявление. Потом. <coughs> Получается, что 30 сентября 2018 года. Мой друг Владимир Мошкин опубликовал на своем канале видео о том, что купил билет на поезд и собирается выезжать к Боброву, который хочет его убить. Вот ссылка на видео, также его скопировал, ставил, где вот Владимир записал такое видео. Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. Сегодня я решил посмотреть, есть ли у меня билеты Вернее, на ЖД билеты для поездки в город Киров к Александру Боброву для выяснения всех обстоятельств. Ну и вижу, что можно за 2435 рублей съездить и с глазу на глаз уже установить истину в наших сегодняшних тяжелых обстоятельствах. В Ачинске я буду садиться и до города Кирова подобрать. Видим первого числа, сегодня в 23.52. Выбираем плацкарт. Одно место боковое, нижнее, боковое, верхнее. Так, верхнее, верхнее, боковое. Нижнее, нижнее нету, да? Так, ну ладно, поедем на верхнем. В третьем вагоне 2435 рублей вот здесь давайте вот это вот верхнее так здесь тоже все верхнее вот это вот возьмем 52 место впереди к воду данных Продолжаю, ребята, вот оплатил билет. Ну, не записывал, как оплачивал, чтобы не светить банковские данные, карточки, потому что обратную сторону карточки надо вводить. 1 октября в 23.52 я отправляюсь от Ачинска сегодня и прибываю в Киров 3 октября в 17.11. Еду к Александру Боброву. Все, вот они мои данные, можете проверить на ЖД вокзале по вот этому штрих-коду, распечатать мой билет. Сейчас некоторые люди зададутся вопросом, почему ты публично публикуешь, куда ты что двигаешься. Дело в том, что самая лучшая безопасность, это когда ты фиксируешь все свои передвижения. И если что-то с тобой происходит, то, соответственно, будет, будет понятно следствию, где искать концы. Так вот, я еду к Александру Боброву. Для того, я знаю, где он живет, не буду вам говорить на видео. Недалеко от футбольного поля он снимает особняк. Там его стоит черный Лексус. Вот Я еду к нему на диалог чтобы выяснить причину для чего и почему он меня заказал то есть ну я люблю разбираться глядя в глаза своим партнерам там друзьям знакомым а не нанимать для этого каких-то там сторонних лиц для выяснения наших отношений здесь также вот он паспорт предъявлен он у меня РФ по РФ паспорту ну ладно, в общем, 3 октября, ну, в крайнем случае 4 октября, я запишу видеообращение, либо прямую линию для всех акционеров мегаватт-контрактов сделаю с Александром Бобровым. Раз он не хочет выступать, боится чего-то, там чего-то не договаривает, я уже не могу это терпеть, этот беспредел, унижение, оскорбление и на себя это все воспринимать от других людей я хочу чтобы восторжествовала правда поэтому ну, уже вечер будет 3 октября ну наверное 4 октября вы увидите видео мое с александром бобровым ну если его не придется насильно там заставлять под камеру говорить все друзья благодарю всех за внимание подписывайтесь на ну вот получается записал видео что купил билет и с Ачинска должен был выезжать а, в Киров. Так. А, дальше. В надежде на поддержку своих подписчиков делает свои, все свои действия публично. Действительно, на станции отправления Красноярский край, город Ачинск и на станции прибытия поезда в городе Кирове его встречали подписчики. Однако живой человек. Мужчина-суверен гражданин СССР Владимир Геннадьевич Мошкин не появился у вагона на станции отправления Красноярский край, город Ачинск. Следовательно, я предполагаю, что преступники, переодетые в форму сотрудников МВД, похитили живого человека по факту рождения на основании свидетельства о рождении Владимир Геннадьевич Мошкин. По сути к станции отправления, по пути к станции отправления. Свидетелем, очевидцем на станции отправления в городе Ачинске был Николай Демидов. Вот его телефоны. С Николаем созванивались, то есть Владимира не было в Ачинске. На поезд он не садился. И Николай 1 октября находился у вагона поезда на станции отправления и зафиксировал факт, что Владимир Мошкин не сел в поезд, 091 а. Третий вагон, 52 место, в котором должен был ехать. Николай сообщил о данном факте всем друзьям, знакомым, подписчикам канала YouTube. С 30 сентября 2018 года по настоящее время Владимир Геннадьевич Мошкин не выходил на связь. Ни в социальных сетях, ни в скайпе, ни на YouTube канале, ни по телефону. Его все потеряли. Выше приведенные факты дают достаточное основание полагать, что его похитили или убили. Ну, конечно, не хочется в это верить, но все люди, да, то есть мы с 2012 года вместе занимались различными проектами в интернете. И очень много людей звонят, спрашивают постоянно, где Владимир, куда пропал и так далее. То есть, связи с Владимиром нет, получается, не, никаким образом. Поэтому то есть, непонятно, что с ним, куда он делся. Ну, В предыдущем обращении да он говорил, что спрятал там себя и свою семью, чтобы сохранить их. Но так как он собрался вот ехать в Киров к Александру Гогрову, ну и пропал, то есть и в связи с тем, что постоянно люди звонят, просто спрашивают те ребят, можно сказать даже, где Владимир, что с ним, то как бы решили коллективно написать вот такие заявления в следственный комитет и в прокуратуру, чтобы провели проверку. Так, ну и вот получается, что данное заявление... Мы отправим в Генеральную прокуратуру и в Совет по Президенте. Получается, взял я ссылочку, эту также скопировал. Вот, скопировал, вставил в браузере. Вот интернет-приемная, получается. Сейчас введем данные. Россия, а, в котором нарушены права. Красноярский край. Красно... Красноярский край. Дальше. Адрес электронной почты. Россия. Так. Верхнекутская область. Пятьсот Так нарушение законодательства на необоснованное осуждение приговора судебные решения по вопросам следствия дознания. О нарушении прав осужденных на судебное решение. Так, так, так, так, так, так, так. нарушениях законодательства, вот так. Так, ну тут, наверное, выберем такое. Текст обращения. текст обращения это сам текст получается так Добавить файл загрузки. загрузки. Угу. таким вот образом друзья и отправим по второму адресу это будет у нас совет при президенте вот почта скопируем Так, что-то у нас не отправилось, что ли. Чате вставим тема? и тут так приложить файл прикрепить файл сейчас прикрепиться ну получается если э, александр бобров действительно никого не заказывал ничего не делал как он говорит то бояться ему нечего но если же э, все иначе то конечно то конечно это будет уже нехорошо так вот почему здесь у нас не отправилось Россия, регион, красноярский край. Продолжить. Файл. Но не добавился файл. ну Не должен превышать. Ну, видимо. Дождемся, пока докрутится. Так нажать. Таким вот образом, друзья, отправлю сейчас в интернет приемную. Ну, видимо, да, он не, не влазит просто. И все, кто знает Владимира Мошкина, могут также сделать, отправить э, данные сообщения. В описании под видео будет ссылочка на документ в поддержку Владимира. Чтобы вообще ситуация это как-то разрулилась. Так, эти не, не поддерживаются. Ну тогда... 834. четыре Все. В избежание ошибки при отправке обращения на вас на адрес вашей электронной почты направлено сообщение с просьбой подтвердить намерение об отправке. Вернуться в раздел обращения. Ну все, ладно тогда. Вот тут уже разберемся. Чтобы не отнимать больше ваше время. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, в описании под видео будет ссылка на данное заявление, которое мы решили публично написать всем коллективам.